Первая руна в рунокоде наутис, память, это может быть показателем принадлежности к касте воинов. Хотелось бы конечно на это надеяться, но к величайшему сожалению нет. Первая руна в рунокоде не показывает кастовую принадлежность, она показывает права принесенные. Руна наутис, руна памяти возможно говорит о том, что у вас эта память есть. Но дело в том, что воинское сословие и вообще принадлежность к касте воинов, в отличие от касте, касты правителей, где начинается родовая, родовая передача прав, вот воинск, в воинской касте родовой передачи прав нет. Также нет и реинкарнационной передачи прав. Всякий раз, когда мы приходим в этот мир сначала, мы приходим сначала. И все приходится доказывать сначала. Будучи генералом в прошлой битве, в этой мы начинаем всегда солдатом. Никто генеральские поконы и даже лейтенантские заранее не вешает. Передача прав, напоминаю вам, она возможно продавая только в касте правителей, а воин, он всегда воин. Приходит голым, уходит голым, всегда один и не рассчитывать на то, что ему достанется все, не приходится. В этом смысле даже понятно, также становится традиция, старая традиция языческая, когда мальчиков, рожденных в семье воинов, никогда не воспитывали в этой же семье, а в семилетнем возрасте отдавали в другую семью. Да? То есть там он не наследник, там он обычный, учинит приемыш такой же, как все. Там 5-6 галаштамных детей бегает. И Воинские азы осваивает, как свои, так и чужие. И в общем-то разницы никакой нет, кто ты, Иван-Крестьянский сын или сын Ярл. Все учились одинаково. Вот это был принцип о том, что воин должен показывать свои качества, а не качество своих предков. Предки-то все уже доказали, а теперь твоя очередь. И предками прикрываться не надо, покажи, на что сам способен.